Из Мариуполя в Казань. История Алены Хабах. Хватит ли айтишников в Татарстане? Когда состоится первое киберсостязания в Казани? Альберт Нурминский в студии телеканала «Универ ТВ». Всем привет! В эфире «Универ со в студии Роберт Хасанов. Работа Татмедиа медиа прошла пресс-конференция о перспективах подготовки специалистов медиасферы в Казанском федеральном университете. В настоящее время при Высшей школе журналистики и медиакоммуникации функционируют три кафедры. Кафедра национальных и глобальных медиа, кафедра телепроизводства и цифровых коммуникаций и кафедра связей с общественностью и прикладной политологией. Каждая из них ежегодно реализует новые образовательные программы. Как отметил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский, в связи с востребованностью на рынке появились новые направления. Одно из которых в рамках бакалавриата – медиа-инжиниринг, диджитал-медиа и цифровое видеопроизводство. Второе – в рамках магистратуры – цифровой сторителлинг и сценаристика. Они введены с целью сделать подход в медиа плановым и системным. Особенность в том, что там очень много как раз дисциплин, связанных с IT-технологиями, с цифровыми технологиями. Там очень много уже посвящено времени в ходе обучения и практик, связанных с новыми цифровыми видеоплатформами, не только с классическим телевидением. И там, кстати, еще, если вы заметите с углубленным изучением английского языка. Мы понимаем, что без знания, это, кстати, вот уже реклама связи с общественностью, это ведь одно из немногих направлений подготовки в университете в целом. У нас есть такие направления, да, где государственный экзамены сдается в том числе и на английском языке. То есть там уже очень высокая планка требований к выпускникам. То же самое будет и здесь. В Казанском федеральном университете прошел круглый стол на тему «Хватит ли айтишников Татарстану? Как вырастить, удержать и вернуть?» Все подробности мероприятия смотрите далее. 8 июля в Центре цифровых трансформаций прошел круглый стол на тему «Хватит ли айтишников Татарстану? Как вырастить, удержать и вернуть?» Участниками круглого стола стали директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин, представители HR и IT-специалисты крупных компаний. Конечно, пиар, медиактивность, и тем более, когда есть что рассказать, когда есть какой-то инфоповод, это предельно важно. Тем более, в общем-то, отрасль, перспективная. То, о чем мы говорим, оно очень тесно связано с происходящими событиями. Мы по многим направлениям являемся ну, скажем так, если не первыми, то, по крайней мере, точно в числе лидеров Российской Федерации. Участники мероприятия обсудили реальную ситуацию на рынке труда в сфере робототехники, искусственного интеллекта и больших данных, а также особенности подготовки таких специалистов. Вопросы очень актуальны. Сейчас стоят задачи масштабирования бизнеса, увеличения количества сотрудников. Потому что количество запросов поступает все больше, и, соответственно, те вопросы, которые поднимаются, будут подниматься, они для нас являются тоже очень актуальными. Вузы и правительство обращают внимание на средний бизнес, да, который как раз-таки обеспечивает молодых специалистов рабочими местами. И, конечно же, мы готовы участвовать в совместных программах для того, чтобы помочь нашим вузам а, готовить именно те кадры, которые а, быстро а, мы сможем уже вовлекать а, в крупные проекты. Также на мероприятии были презентованы две магистрские программы Института вычислительной математики и информационных технологий, Инфоком коммуникации, специально робототехники и прикладная математика и информатика. Профиль искусственный интеллект и суперкомпьютерные вычисления. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Универньюз. Абитуриенты продолжают отправлять заявления в Казанский федеральный университет. А необычные истории в приемной комиссии смотрите далее. Тысячи жителей Луганской и Донецкой народных республик были вынуждены покидать свою родную землю ради спасения собственной жизни. Города России еще несколько месяцев назад начали активную работу по переселению граждан. В стороне не осталась и Казань. В числе первых эшелонов вынужденных переселенцев оказалась и 11-классница Алена. С момента приезда в столицу республики Татарстан девушку определили в среднюю школу номер 15. По завершению учебного года перед Аленой встал вопрос – куда же поступать? Школьница без доли сомнения выбрала Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Несмотря на безграничную поддержку Республики Татарстан, одноклассников и преподавателей, говорить о протяженных годах беспокойств на родине и первых месяцах на новом месте ей все еще тяжело. У меня стоял выбор между психологом и дизайнером. Я выбрала дизайнера, так как психологом я не смогу быть после всего пережитого. Честно говоря, очень сложно рассказывать о тех событиях, которые произошли со мной и с моей семьей. Правительство Республики Татарстан на протяжении всего времени курировало девушку по всем значимым вопросам. Начиная с жилищно социальными и заканчивая подачей документов в выбранное учебное заведение. Все выпускники, то есть беженцы, приезжие сюда к нам в Российскую Федерацию, получают аттестаты. И на базе полученного аттестата они получают, поступают в вузы, Российской Федерации вне конкурса, но пройдя испытания внутри вузовская. Также стоит отметить, что специалисты приемной комиссии Казанского федерального, в свою очередь совместно с Министерством образования и науки Республики, консультируют выпускников и их родителей по всем возникающим вопросам. Мы видим то, что интерес к вузу не только сохранился, но и вырос. Относительно прошлого года мы видим значительный прирост по подаче заявлений. Хотя в этом году и действуют ограничения, небольшое для абитуриентов, то, что для защиты. Оригинал документа образования все-таки ВУЗ нужно предоставить. Если говорить об общей картине поступления, то на сегодняшний день в Казанский федеральный подано уже более 55 тысяч заявлений и принято в формате подписи самого абитуриента. В этом году оформление заявительной части и подписание документов приемной комиссии оставляет самому абитуриенту, то есть давая полную свободу действий будущим студентам. По последним данным, подписанных заявлений перевалило уже за 28 тысяч. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз. 55 представителей предприятий из разных регионов страны стали обладателями дипломов по программе MBA и DBA. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета выпустила 55 высококлассных специалистов в сфере бизнеса по программам MBA и DBA. Каждый из них уже реализовал себя в профессиональной сфере. Одни в рамках холдингов и госкорпораций, другие в стенах кабинета министров Республики Татарстан. В наше время, в нашем мире, к сожалению, все уходит вот, в то, что лежит у вас у всех в карманах, кнопочные варианты коммуникации, но они не всегда хорошо работают. Личная коммуникация, личная беседы, глаза в глаза всегда приносит гораздо больший результат и приводит гораздо больше эффективность. МБИ-образование позволяет получить широкий спектр управленческих компетенций. Студенты за время обучения приобретают знания в области корпоративного менеджмента, финансов, маркетинга, управления персоналом, экономических и правовых аспектов бизнеса, а также международной экономики. ДБА направление высшая профессиональная степень в сфере управления бизнесом, следующая за МБА. Спустя два года каждый день, там, каждый день думаешь об учебе, занимаешься, и сейчас пустота, потому что все дальше уже надо все это воплощать, и нет уже тех. Эмоции, которые были эти два года. Всего за время существования программы МБА в стенах Казанского федерального университета диплом по ней получили чуть более тысячи человек. В настоящий момент Высшая школа бизнеса КФУ является одной из ведущих. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Инспекционный визит оргкомитета Игр Будущего подошел к концу. Какие мероприятия планируются в рамках подготовки к соревнованиям, узнайте в следующем сюжете.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 В зеленом зале Казанского федерального университета состоялась встреча руководства с представителями университета Аль-Истикляль из Палестины. Стороны обсудили возможные сотрудничество по ряду приоритетных направлений, среди которых отдельно выделяется медицинский трек. Команда IT-лицея Казанского университета победила на 29-й международной олимпиаде Туймаада по математике, химии, физике и информатике. В общей сложности лицеисты везли с собой 14 дипломов. 7 по химии, 4 по информатике, 3 по математике. В студии Универ ТВ прошло интервью с музыкантом Альбертом Нурминским. Полное интервью можете посмотреть в ближайшем выпуске программы «Смотрите, кто пришел». Ну, все понравилось, все очень классно. Такие эмоциональные ребята, творческие. Все супер. В студии классно, а? У вас прям можно задуматься, что-нибудь что снять здесь. А так, что? Ну, все классно. Ну, все оборудовано. Профессионально. Классно, молодцы. На этом все. В студии был Роберт Хасанов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.